Половина моя, я дарю тебе всего себя, и этой ночью мы с тобой сгорали до тла, обжигала любовь, словно канатами связаны навеки. Рада мы с тобой топили сердца. что не Позже встретимся с тобой, любишься ты тоже Занята, занята, я мечтаю о тебе Нравишься, нравишься Терпишь тишиною, терпишь внутри солнца Терпишь и получится Ты моя, любимая Глядя на город из окон Кажется он таким когда ты убишь меня током Синтезируем. Любимая, моя любимая Может, я не прав, не прав, не прав, не туда зашел. Я люблю тебя, жить, я люблю тебя, и это хорошо Чего не хочу потерять я, ты же сказала, что наша любовь свести не перестанет, Помнишь мой запах, я твоего никогда не забуду. Едет сюда, канал, снимет передачу, и оператор вслед за ней получит придачу. Я в разноцветных носках, вселяю ужас и страх, поперегись, мальчишка, не встретишься никак. Голубые глаза становятся красными, поразительные нам всем так нужны люди, что убьют за нас Нам всем так нужны люди, что умрут за нас Нам всем так нужны люди, что полюбят нас Мы все время любим тех, кто ненавидит Дети жених и невеста Пуля настигай в самом необычном месте Тут провинция Урала, как же нам без криминала если станет скучно всем Значит, будем делать слэм я была маленькой, моей любимой одеждой были пчелиные колготки. Пчелиные колготки? В черную и желтую полоску. О, нет. А ты любил что-нибудь так же сильно? Да. Может, я не прав, не прав, не прав, не туда зашел. Я люблю тебя жить, я люблю тебя, и это хорошо.